Альфа сорок пять, восемьдесят четыре, сто пятьдесят девять, Бродос Льот шестьдесят один, восемьдесят пять, восемьдесят девять, пятьдесят один, восемьдесят четыре, сто пятьдесят девять, Борис, Роман, Ольга, Дмитрий, Ольга, Симлет, Леонид, Елена, Татьяна, шестьдесят один пять восемьдесят девять пятьдесят один альфа сорок пять альфа сорок пять восемьдесят четыре сто пятьдесят девять про до след шестьдесят один восемьдесят пять восемьдесят девять 51, 84, 159, Борис, Роман, Ольга, Дмитрий, Ольга, Семен, Леонид, Елена, Татьяна, шестьдесят один, восемьдесят пять, девять, пятьдесят один, прием.